друзья всем привет всем привет сегодня у нас пошел снегопад пришли на зеленый угол и начинается такой хороший снег буквально позавчера был лед сегодня на этот лед ляжет снег ну и вкратце о нас напоминаю что мы занимаемся проверкой автомобилей автоподбором автомобилей проверяем помогаем при покупке машин соответственно машины проверяем полностью то есть это будет достаточно для того, чтобы человек сделал выбор при покупке автомобиля. Вот, напоминаю, контакты находятся под каждым видео, в описании канала. И, ребят, поддерживайте нас. То есть всем спасибо, всем огромное спасибо за подписку. Вот, продолжайте в том же духе. Да, ну вот вкратце этот, этот сканер уже такой боевой, можно сказать. Вот у нас сканер. Естественно, смотрим все системы автомобиля. А также можем калибровать обучать дроссельную заслонку то есть это брендовый скайнер и он постоянно обновляется то есть это не подделка а лаунч и постоянно все, все автомобили, которые он поддерживает это все обновляется то есть нету такого, что там устарела версия программ всегда все новенькое в общем, кому нужна помощь, пишите, звоните. Сейчас пойдем посмотрим цены на автомобиле. Ну и заодно просканируем. Попросили нас тут просканировать чудный автомобиль. Там очень интересная с ним история. Вылезла куча ошибок. Вот сейчас посмотрим, что с ним случилось. Так, давайте начнем с данного автомобиля. Редкость на авторынке, да не только на авторынке, а вообще на дроме в России. Относительно новая модель, первое поколение. Автомобиль выпускается с 2015 года. Объем двигателей 0,7 литра, три цилиндра, мощность 52 лошадиные силы и у турбовесия 64 лошадиные силы. Объем топливного бака 30 литров. Расход, как заявляет завод-изготовитель, от 3,5 до 5,5 литров. Трансмиссия, только вариатор. Клиренс у автомобиля от 145 до 180 миллиметров. Тип привода передний и 4 ВД. Давайте сейчас поподробнее рассмотрим данный автомобиль. 15 год, версия 4WD, стоимость 565 тысяч рублей. Ярко насыщенный цвет. Если честно, фары смешные. Обратите внимание, туманки они идут не полукругом, как прямоугольные. Автомобиль маленький, но довольно массивная решетка. Ну и выделяется он такой квадратной, какой-то прямоугольной формой. Литых дисков нет. Штамповки, зимняя резина. Сбоку идут пластмассовые накладки. плана поворотник повторитель литровики бесключевой доступ ручка пластмассовые дополнительное зеркальце сзади спойлер после сзади вид такой смешной автомобиля если честно Как видите, мост. Открывается, открывается. Верх и задняя идет пластмассовая. Мне нравится, что в данном автомобиле нет пластика сзади. карта комбинирована двухцветная довольно много места на втором ряду сидений Со стороны водителя 4 подъемника, регулировка зеркал складывание зеркал кнопка старт стоп эко идол спуск с горы подстаканник дуйки руль обычный пластиковый интересного плана такого сидушки переднее сиденье идет как бы диваном подлокотник бардачок климат контроль мультимедиа обратите внимание она вот как аж выпирает Интересные автомобили. Таких автомобилей очень мало. Вот капот залазить не будем сегодня автомобилей. Toyota Prius. Данные кузова 50, 51 и 55. выпускается с 2015 года. Объем двигателей 1,8 литра. Объем топливного бака 43 литра. Расход топлива всего лишь около 3 литра для такого полноценного седана. Клиренс 130 мм. Привод передний и да, они появились гибриды 4WD. Двигатель 4-цилиндровый 1,8 Мощность 98 лошадиных сил, плюс батарея 53 киловатта, а это 72 лошадиные силы. Согласитесь, неплохо для такого полноценного седана. Силовая установка была полностью переработана. Представляете, на сегодняшний день у него самый высокий КПД. Достигает он 40%. Батарея никель-металл-гибридная. На более дорогих версиях батарейка устанавливается литий-ионная. 2016 год стоимостью 1 миллион 200 тысяч как бы его немного почистили от снега штатное литье летняя резина приус довольно интересный автомобиль он очень популярный что самый первый кузова что 20 что 30-ки вот если честно вот эти кузова пока берут как-то не очень по комплектации здесь вариация тоже большая хорошая прям багажное отделение в плане оно объемное пластика тоже мало я вот честно я не люблю когда вот здесь пластик Пластик, пластик твердый, знаете, вот бывает такое, что в Кейкаре сзади места больше. с двух сторон. Да, забыл еще сказать, есть подлокотник. Пробег 134 тысячи. По аукционному листу пробег совпадает. Было на правое переднее крыло. Один миллион двести тысяч. Mazda Carroll выпускаются с 2015 года. Объем двигателя 0,7 литра. Есть передний привод, есть 4WD. Мощность двигателей от 49 до 52 лошадиных сил. Топливный бак всего 27 литров. Расход топлива всего 3-4 литра на 100 км. Трансмиссия вариатор или простая механика. Клиренс 155 мм. Мне кажется, это идеальные данные для такого небольшого хэтчбека. Хэтчбэка, конечно, это, наверное, круто было сказано. Для такого все-таки кейкара. Кэрол то же самое, что и Альта. 2016 год. 385 тысяч. Это один из самых дешевых кейкаров. Он на зимней резине. Но внешний вид ну, выделяться особо, если честно, нечем. Такая вот антенна идет еще по старинке. лавочка сплошной пластик но очень много места сзади очень Два для задних пассажиров Два для передних пассажиров Представляете, даже есть подогрев сидушки Крутилки, варик Ну на самом деле довольно надежный автомобиль За свои деньги Игнис, модель от Сузуки Тоже не так давно появились Данные модели на авторынке Объем двигателя 1,2 литра. Гибрид. Коробка передач вариатор. Бак на 30, на 30 литров. Клиренс 180 мм, Неплохо. Привод передний и 4 воды. Гибрид здесь называют мягким, то есть это не полноценный гибрид. На двигателе установлен стартер-генератор мощность всего 2,3 киловатта. Он как бы немного помогает подзаряжает батарею. Ну и помогает при разгоне. То есть полноценным гибридом автомобиль, к сожалению, назвать нельзя. Но поверьте, он выделяется из потока своим внешним видом. К сожалению, автомобиль закрыт. Внутри посмотреть его не получится. Но оснащается именно внутренней начинкой. Он тоже довольно неплохо. Так, филдер десятый год сколько вы сказали стоит 725 тысяч вот он тоже немного такой в снегу ну, сейчас не про это видео не штатное, но литье зимняя резина неплохая комплектация у него очень хорошая g-edition рейлинги отличаются они он на климате. 4 ВД. Автомобиль. Ну, этот автомобиль. А, он закрытый. Ладно, открывать мы его не будем. Это, ребят, реально тот автомобиль, на который вы сели и вообще не паритесь, то, что у вас что-то когда-либо поломается. В принципе, все такие автомобили японские. Меняйте вовремя. Масла, фильтра, лейте, качественный бензин, качественное масло. И все будет отлично. Согласитесь, достойный внешний вид автомобиля. Сонары, фары, линзы, резина лета. стекло родное. Так, комплектация, по моему, камер кругового обзора есть посмотрим повнимательнее без ключевой доступ автомобиль только приехал сейчас стоимость автомобиля узнаем Ага, закрыт он да так ну значит вернемся к нему так, ну вот нам, ну открыли, сейчас перчатки оденем, у нас пошел снег, как и обещали. Видите, вот в каком состоянии приходит автомобиля. Сейчас его почистят, приведут в порядок, будет весь блестеть. Тоже интересного плана сиденья, двухцветный интересного плана руль. Посмотрите, как он выглядит. Корректор фар антибукс, датчик при столкновении. Интересная ручка переключения передач. Хотя здесь что только парковочка. На парковочку нажал, автомобиль стал на парковку. Дэшка, Эрка, все, больше ничего не нужно. Климат-контроль. Сзади тоже неплохо. Так, место по объему. Все, можно это Надо закрыть уже. Все. и смотрите багажное отделение тоже автомобиль небольшой хоть но оно довольно объемное согласитесь задний ряд сидений он складывается смотрите как по соотношению да вот левое сиденье оно пошире чем правое рычаг потянули оно сложилось Ниссан но вот это такая модель вы можете приобрести себе довольно свежий год небольшой пробег хорош комплектации за небольшие деньги я не говорю что он стоит там копейки а небольшие деньги по соотношению авторынка зеленый угол а сколько он стоит 860. А, вот этот автомобиль стоит 860 тысяч. 2015 год и 400, я так понимаю, 10 тысяч рублей. Nissan Moca тоже такой смешноватый внешний вид. Смешные туманки, если честно, смешные фары. Квадратненький внешний вид. Литье, летняя резина. Есть повторители. Солом мне у них нравится. Так, закрыто. Вроде открывали. Странно. Ну, будем знать хотя бы характеристики. И стоимость автомобиля ребята в общем автомобили позакрывали пошел снег долго ходим снимаем пятнадцатый год хана 485 тысяч многие выбирают что взять либо паса либо виц и тот, и тот автомобиль достойный. Хорошие, надежные. Как и у всех. Для хороший бензин, качественное масло. И они вас не подведут. Так, ну раз автомобили позакрывали, давайте просто походим, посмотрим цены. Уже поменьше будем рассказывать. у нас здесь есть стоит honda n wagon 2015 год 4 vd 465 тысяч кстати буквально вчера кто-то звонил интересовался 4 воды кикар найти очень сложно до да, закрыто. 2015 год климат-контроль 405 тысяч 15 пятнадцатый год 395 тысяч еще один посмотрите ну, вот давайте как-нибудь атакуем вот, вот это мецебисей кавагон а вот это не сандейс автомобили они одинаковые вот этот стоит 395 тысяч еще один кейкар здесь цена к сожалению не указана а наиболее автомобиль становится он таким да в принципе он и всегда таким и был Но вот сейчас их уже повезут скажем так массово танк subaru джасти the hot store 17 год литровый 640 тысяч он стоит тоже очень много комплектаций есть турбо есть не турбо версии объем двигателей 1 литр mazda cx3 довольно неплохой автомобиль но у нас они не пользуются популярностью так ребят что-то снег усиливается а у нас каток в городе После позавчерашнего дождя со снегом. Наверное, на сегодня будем закругляться. Чтобы спокойно доехать до дома. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте подписываться. Ну и по стоимости. Я думаю, мы этого не увидим. 1 миллион 140 тысяч.